Я слушаю вас, слушаю с почтением. Мне кажется, мы начинаем понимать друг друга. Не так ли, матушка? Господин Крафт. Бедное мое дитя. Твой брат действительно гневается на тебя, но будь покоен, твоя мать приехала тебя защитить. Господин Крафт! Что случилось? Как ты меня нашел? Интуиция. Письмо. Черт, побери за какого-то письма. Ты от отрываешь мне от важнейшего разговора. Есть письма, есть письма. А откуда письмо? Измери дождь Другое дело. Пошли. Посмотри, что сделала ради меня Сан Люк. Так, господин Де сен Люк весьма галантный человек. Ну что ж, да здравствуют умные люди, которые вовремя отправляют души в чистилище. Невероятно. Да, невероятно, теперь ничего не изменишь. У меня просто появится еще одна пациентка, графиня Дебюсси. А я принимаю роды, как амбруаз паре. Какой паре? Какой паре? Умер Монсаро, ты понимаешь, умер. Умер, мертв, мертв. Вот тут написано. Упал на травку. Да так неловко, что тут же умер. Вы знаете, я давно замечал, что падать на травку очень опасно. Но... До сих пор я полагал, что это опасно только для женщин. Мне кажется, что я с плюрами. Господи, неужели я никогда не увижу этого привидения, которое всегда пыталось стать между нами? Но раз он умер, то Диане незачем оставаться в Меридоре. Ей надо немедленно переехать в какое-нибудь другое место, где она сможет все забыть. И я думаю, что для этого больше всего подходит Париж. Отлично. Она поселится в своем доме на улице Сент-Антуан. Десять месяцев траура пролетят, как один миг. Да, да, это верно. Но чтобы отправиться в Париж, Но... нам кое-что нужно. Что? Нам нужен мир, Банджор. Верно, верно. Бог мой, как много утеряно времени. И чтобы его наверстать, вы, конечно, сядете на коня и помчитесь в Миридор. Не я. Ты. Я должен остаться здесь, чтобы отвоевать мир, который, как оказывается, нам опять очень нужен. А ты, ты скачи в Миридор и сделай все возможное, чтобы успокоить Диану. И не смей никому попадаться на глаза. Слушаюсь, господин граф. Мальчик мой, я думаю, что не может быть, чтобы мать не могла договориться со своим ребенком. Тем не менее, матушка, вы видите, что иногда это может случиться. Но если она действительно хочет договориться. Вы хотите сказать, государыня, если они хотят договориться? Да, я этого хочу, Франсуа. я пойду на любые жертвы, чтобы достигнуть своей цели. Вот как? Да, я этого хочу. Скажите, дитя мое, чего вы хотите, чего вы желаете? Не знаю, матушка. Говорите, приказывайте. Вы же не хотите утопить королевство в крови. Я не верю в это. Вы хороший француз и хороший брат. Мой брат оскорбил меня, государня. я больше ничем ему не обязан. Ни как брату, ни как королю. Но я, Франсуа, я. Разве вам не жаль меня? Нет. Потому что вы покинули меня. Вы хотите моей смерти? Пусть будет так. Я умру, как подобает женщине. Дети, которые убивают друг друга у нее на глазах. О, не говорите так, государь, вы разрываете мне. Серки. А чего же вы хотите? Ну, скажите, по крайней мере, ваши требования. Однако постойте, а чего вы сами-то хотите, государыня? Я хочу, чтобы вы вернулись в Париж ко двору вашего брата, который ждет вас с распростертыми объятиями. Смерть Христова, я прекрасно понимаю, что не брат ждет меня с распростертыми объятиями, а Бастилия с открытыми воротами. Нет! Клянусь честью, клянусь моим материнским сердцем. Брат примет вас с любовью и прощением. Хотите, он даст вам новые наделы? Может быть, вы хотите иметь свою гвардию? Он уже однажды дал мне гвардию. И даже самую почетную. Для этого он выбрал своих миньонов. Он даст нам гвардию из людей, которых вы сами выберете. Если вы пожелаете капитаном вашей гвардии, может стать господин Дебюсси? Господин Дебюсси. господин Дебюси, Стало быть... Стало быть... Я должен согласиться? Я вас правильно понимаю? Конечно, дорогой Эдите. Возвращайтесь в Париж. Ну так как? Что вы ответите? Матушка, я подумаю. Это замок, да, создатель, миссия не из приятных, но, что поделаешь, нет худа без добра, или, как говорили древние, все, что не делается, все к лучшему, зато мой добрый хозяин будет счастлив, верно, лейтенант, но вперед! Прекраснейшие новости! Смерть Христова! Я я требую объяснений. У меня? Да, у тебя! Я вас слушаю, монсеньор. Как все это понимать? Что именно? Вначале ты советуешь мне мужественно выдержать натиск моей матери, а в самый разгар схватки, когда все ее удары разбились о мою броню, ты вдруг говоришь, монсеньор, сбросьте вашу кирасу! Неужели перспектива стать капитаном моей гвардии так сильно прельстила тебя? Ваше Существо, но я же не знал, с какой целью едет сюда Ее Величество Королевы мать Но теперь я убедился, что она печется только о счастье и славе Вашего Высочества. Что? Славе и счастье? Разумеется, разумеется, о счастье и славе. Но чего Вы хотите, Ваше Высочество? Ведь Вы хотите возвыситься над Вашими врагами, не так Ну, я же не думаю, как некоторые, что Вы хотите стать королем Франции. Хотя я ничего бы так не желал, как вашего возвышения, ведь вместе с вами возвышусь и я. Давайте-ка, ваше высочество, взвесим ваши возможности. У вас есть сто тысяч солдат, 10 миллионов ливров и союзники за границей. А без всего этого вы не можете пойти против нашего короля. Хм, а что мне делать? Мой брат идет против меня? Ну если это вас так задевает, возложить на свою голову корону и объявите себя королем Франции. Кто? Кто тебе сказал, что я хочу стать королем Франции? Ты берешься решать вопросы, которые я не предлагал никому решать. Даже самому себе. Ну, тогда нам не о чем говорить, Ваше Высочество. Давайте сделаем так. Пусть вам дадут роту гвардейцев и 500 тысяч ливров. Да, для подписания мира возьмите субсидию для Анжу на случай войны. Мы отложим эту субсидию в разопас. Таким образом у нас будут солдаты и деньги. Это же сила вашего высочество. А имея это, мы с вами можем достигнуть бог знает чего. Да, но как только я попаду в Париж... Как только я снова окажусь у них в руках, они обманут меня и посмеются надо мной. Полностью Ваше Высочество, вы же сами не верите в то, что вы говорите. Посмеются над вами, кто? Разве вы не помните, что вам предложила королева-мать? Да, она слишком много мне предложила, и это меня беспокоит. Да, но кроме всего прочего, она вам предложила роту гвардейцев под командованием Бюсси, если вы этого пожелаете. Да, она это предложила, но ну и что из того? Соглашайтесь. Соглашайтесь, Ваше Высочество. Отдайте роту мне. Лейтенантами назначили ворон, Трагея и реберак. Дайте нам сформировать эту роту по своему усмотрению. И когда вы войдете в город с таким эскортом, я думаю, над вами вряд ли кто сможет посмеяться. Пусть это будет даже сам король. Я полагаю, ты прав. Я над этим подумаю. Подумайте, мансиньёр. Подумайте. Кстати, а что это у тебя в руках? Совершенно забыл. Письмо вашего высочество, Которое, кстати, для вас представляет очень большой интерес. Я как раз нес вам его показать. Да? Какая-нибудь важная новость? Скорее, печальная, вашего высочество. Умер граф де Как ты сказал? Я сказал, умер Монсеньер. Умер граф де Монсаро? Боже мой, да. А почему вы так удивляетесь? Чемо смертное, ваше высочество? Да, но никто не умирает так вдруг. Когда, какаясь убивает? Так его убили? Кажется, да. Кто? Сынлюк, с которым он поздорил. Милый Сен-Люк. А я не знал, что вы такие загадочные друзья с милым Сен-Люком, Монсеньер. Он из друзей моего брата. Ах, вот. А сейчас мы с братом заключаем мир. Его друзья становятся моими друзьями. О, я так рад видеть вас в столь великодушном расположении духа вашего высочество. Ах, Монсаро, Монсаро. Умер, умер сам по себе. Он умер не сам по себе, ваше высочество. Его убил Сен-Люк. Увы. Увы? Простите, может быть, вы поручили кому-нибудь другому его убить? Я? Нет. А, а ты? Ну что, я не принц, что поручать дела такого рода другим. Я вынужден заниматься этим сам. Ах, Монсоро, Монсоро, бедный Монсоро. Ваше высочество, у меня складывается такое впечатление, что вы питали неприязнь к нашему главному ловчему. Нет, это ты питал к нему неприязнь. Что касается меня, это верно. Ведь благодаря ему я был так жестоко вами унижен. Ты все еще вспоминаешь об этом? Бог мой, конечно, нет. Но вы, вам Монсоро был другом, преданным слугой. Ну хорошо, оставим это. Вели седлать лошадей. Седлать лошадей зачем? Затем, чтобы ехать в Меридор. Я хочу принести мои соболезнования госпоже Диане. Клянусь дьяволом, сам не знаю, почему на сегодня я расположен к соболезнованиям. И самые искренние соболезнования. Что? Боже мой. Он жив. Он жив, Господи. Помогите. Помогите. Я умираю. Смерть Христу. Положение весьма затруднительное. Если я ему помогу, мой господин будет весьма недоволен. Но с другой стороны я врач, мой долг обречить страдания. Помогите. Ну что же, забудем, что я друг господина Дебюсси и выполним наш долг. Помогите. Сейчас, сейчас, не волнуйтесь. А -а -а. Идите за священником, за врачом. Врач уже здесь, и, быть может, он избавит вас от священника. Мадуэн, как вы здесь оказались? Почему вы здесь? Я собирал лекарственные травы на расстоянии Ильи отсюда и встретил господина Десенлюка. Моего убийца. Не знаю, он мне велел, реми, скачи в лес, и там, возле стены, ты найдешь убитого мужчину. Убитого? Вот так а -а -а. Скажите лучше, смертельно ли я ранен? Говорите честно, вы имеете дело с мужчиной. Славный удар. Лечить раненых господином дессен -люком одно удовольствие. Все как полагается. Пульс слабый. Дыхательные шумы отсутствуют. Черт побери. Водобство госпожи Дианы придется отложить. Прошу прощения, господин граф и, прежде всего, врач. Ну что? Я выберусь. Но это без сомнений. Кровотечение уже остановилось. Сердце в норме. Все идет хорошо. Так что, любезно, господин де Монсаро, боюсь, что буду иметь честь вылечить вас. Что значит, вы боитесь? Не обращайте внимания. Для вас не важно, что я имею в виду. Так, значит, вы убеждены, что я поправлюсь? Вы? Да. Вы странный врач, господин Реми. Для вас это теперь не имеет никакого значения. Вы меня бросаете? Вы слишком много говорите, милостивый государь, а лишняя болтовня вам вредна. Хотя мне следовало бы посоветовать вам кричать. Я вас не понимаю. Ну и слава Богу, теперь ждите меня здесь, а я отправлюсь за помощью. Какое жилье тут ближе всего? Меридорский замок. Как туда пройти? Вы можете перебраться через стену и окажетесь в парке. Или проехать вдоль нее до ворот. Пожалуй, я поеду до ворот. А вы не скучаете? Я скоро. Мне кажется, что здесь мало печалится о смерти графа Дамысала. Да, пожалуйста. А вот ты прекрасная Диана. А, несите скорее. Запошевеливайтесь да же вы. Монсеньор герцог Анжуйский, несите. Только нам сказали, <рчес GE felt> что вы умерли. <abb wage> вы Пожалуйста, сюда, ваше высочество. позвольте мне поцеловать вашу руку. Ну, что вы, что вы? Благодарение Богу я не только не умер, но, надеюсь, оправиться в самое ближайшее время, чтобы иметь возможность служить вам с еще большей верностью и преданностью. О, Бог мой! Господин Дебиси, примите мою глубочайшую благодарность, ведь это вам я обязан своим спасением. Что вы имеете в виду, граф? Ну, то есть, конечно, не непосредственно вам, но от этого моя благодарность не становится меньше. Вот, вот мой спаситель. Помощь вашего лекаря связывает нас теперь. Дорогой граф, узами дружбы, прошу вас, располагайте мной. И, пожалуйста, помните, что если монсоро любит, он любит всем сердцем. Ну, и если, конечно, ненавидит, то тоже всем сердцем, о, господи, Про... простите меня. Я рад вас видеть. Соблаговолите прекрасное Диана принять нас в вашем доме. А вы, дорогой граф, вернитесь в постель и отдохните. Да-да-да. При вашей ране необходим покой. Нет, нет, мансиньор, я готов следовать за вами, хоть на край света. Мои люди понесут ну, меня. Хм. Ко мне. Быстрее. Осторожнее, осторожнее. Диана, что делать? Только я узнал о смерти господина Дамонсору, я бы советовал герцогу помириться с королевой матерью и вернуться в Париж. Я не знаю, что со мной будет, если мне придется вернуться, а ты останешься здесь. Поедешь в Париж, и я тоже. Ты же не можешь оставить господина Дамонсору. Я бы его оставила, да он меня не оставит. Пусть едет вместе с нами. Да как он может ехать, если он тяжело ранен? Он поедет. Главное, чтобы он не знал, что герц Анжуйский возвращается в Париж. Остальное я сделаю сама. Разворачивайте. Представьте, монсеньор, да, не соблаговолите ли вы осмотреть а нашу новую псарню. Мы совсем недавно закончили ее строительство, и она получилась удачно, как мне кажется. Благодарю вас, граф. я не люблю чужих собак. О, как мне жаль. жаль. Да. Монсоро не должен знать, что мы собираемся мириться с королем. Почему? Да потому что он может предупредить о наших намерениях Ее Величества королевы мать Как только она об этом узнает, она будет с вами менее щедрой. Ты его остерегаешься? Монсоро? Да. Еще бы черт побери. Ты прав, я тоже его остерегаюсь. Мне кажется, он нарочно все это придумал со своей смертью. Не хотел ли он меня заманить? Это же ты Ему честь по чести проткнули грудь шпага, этот болван Римий случайно спас его. Клянусь дьяволом, у этого Монсоро Душа к телу, словно гвоздями приколочена. Ваше Высочество. Да. Мне говорили, что вы примерный христианин. Может быть, вы хотите произнести молитву в благодарность за счастливое спасение господина де Монсоро? Пойдемте. Я вам покажу часовню, где я молюсь за тех, кого люблю. Кого любить? Я готов. Сударыня, куда же вы хотите вести Монсеньора? В часовне, сударь. А, ну что ж, тогда несите меня следом. Следом за ними. Быстрее, несите меня, несите меня за ними. Нельзя Быстрее же вы видите, они уходят. за ваше здоровье. Ну, скорее, скорее. Я прошу вас. Монсеньор, монсеньор, не ходите туда. Послушайте меня, не ходите туда, там небезопасно. Эта часов не почти совсем заброшена. Монсеньор, монсеньор! Очень сильный запах лада, но он никогда не выветривается, у вас может закручивать, за какого он сидит. он сеньор, это очень старые часовня. Носите быстрее, туда меня, внука, и быстрее, скорее, Куда? за ними. Носилки, вот туда, выворачиваете носилки, внуки, ну, что же вы, чёрт, Господи! Вас не давайте более чувством, граф. Ну что ж, если они не могут меня внести, я войду туда сам. Граф, я прошу вас! Дайте мне, дайте мне вашу руку, граф. А -а -а. Поставьте нас. Ну скорее. от молитвы, принц. Госпожа Даносоро, вашему мужу стало плохо, он потерял сознание. Сообщите вам, что нынче же вечером мы отправляемся в Париж. Вы хотите ехать, сударь? А как же ваши раны? Нет такой раны, которая могла бы меня удержать здесь, даже если мне суждено умереть в дороге. Хорошо, сударь. Как вам угодно. Да мне так угодно. Собоговолите нынче же вечером собраться в дорогу. Ну, сударыня. Графу так угодно. Мое дело повиноваться. Хорошо. Несите его. Ну что он мог сделать? Я должен был помочь. Я давал клятву Гиппократу. Угу. Заканчивай то, что ты так хорошо начал. Оставайся с мансорой и лечи его. Извини, сударь. А то они угробят его люди скажут, что я плохой легкий. Иди. Осторожней, не торопитесь. Заслуживает награды. Спасибо, судя. Госпожа Тяна просила передать, что мы уже в Париж сегодня вечером. Она пришла в конца, чтобы передать, когда мы выехали. Передай эту пицу своей госпоже. Нет, Субрелача да. оставлю в себе. Моя госпожа просила предупредить, что она очень занята с господином Демонсаро, поэтому она не будет иметь чести выразить вам свое почтение. Едем в Бюси. Ваш высоч, по-моему, вас не очень радует внезапное воскрешение графа до Помолчим беси. Что ж, будете так безрассудны, что вы едете в Париж сегодня же вечером? Нет, мы не выедем в Париж сегодня вечером. Это и ночью мне необходимо отдохнуть. Но мы выедем завтра утром. Хорошо, сударь. Вы за мной посылали, Ваше высочество? Да, да, Бюси, проходи. <смех> Взгляни. Какой подарок мне сегодня преподнесли. Превосходная работа, мансеньер. Ты знаешь, без о чем я думаю? О чем? Что мне не следует соглашаться с условиями моей матери. О, вы правы. Вы правы, она и так считает себя великим политиком. Да, если мы подождем эту неделю, вернее, протянем эту неделю, устроив несколько праздников, куда пригласим все самое знатное дворянство Анжу, мы покажем матушке, как мы сильны. Великолепная мысль, монсеньор. Да, решено. Я остаюсь здесь на неделю, а благодаря этой отсрочке мы получим новые уступки. Но все таки мне кажется, монсеньор, что… Что? А, как бы за ваши отсрочки ваши дела не проиграли, вместо того, чтобы выиграть. Король… Что король? Не знаю ваших планов, король. Может рассердиться. Ведь он очень вспыльчив. Наш Генрих. Ты прав, Бюси. Надо тайно от королевы послать кого-нибудь к брату. Пусть посол приветствует его от моего имени. И сообщит. Что я возвращаюсь? Таким образом, я получу неделю, которая мне не достает. Но, несмотря на обещание данные вашему брату, вы их тут же измените, как только ваши интересы того потребуют. Не так ли? У тебя есть сомнения? Ну, тогда ваш посол очень рискует. И тот тотчас отправят в Бастилию. А мы не скажем ему, с какой вести он едет. Просто дадим ему письмо. Мне кажется, что письма... Не надо, Ваше Высочество. Вот если Ваш Посол передаст все на словах, вот тогда этот жест в отношении короля будет более почтительным. Да, но никто не захочет взять на себя это поручение. Мне кажется, вы заблуждаетесь, Ваше Высочество. Ты знаешь человека, который за это возьмет? Одного знаю. Кто он? Я. Ты? Я. Yeah. Мне очень нравятся трудные поручения, монсеньор. Мой милый Беси, если ты это сделаешь для меня, можешь рассчитывать на мою вечную признательность. Ну, что? Я, Я дам тебе десять тысяч киву на путешествие. Разве за дружескую услугу платят? Потом я сам вознагражу себя, монсеньор. То есть? Вы только представьте себе лица миньонов, когда они увидят меня в качестве вашего посла. Представляю, значит, решено ты едешь. Еду. Когда? Когда вам будет угодно, мансеньор. Я думаю, что чем раньше, тем лучше. Ну, тогда я могу выехать сегодня вечером, если вы не возражаете. Милый Бюсси. Вы прекрасно знаете, что, выполняя свой долг по службе вашего высочества, я за вас пойду в огонь и в воду. Прощайте, мансеньор. Прощай, Бюсси. Да, Бюси. И не забудь сделать еще одну вещь. Какую, Ваше Высочество? Попрощайся с моей матушкой. Я буду иметь эту честь, Ваше Высочество. А Вы не забудьте пригласить на праздник очаровательную Диану Думасуру. Кстати, замечательный баланс у Вашего нового клинка. Госпожа Диана прислала меня с поручением. Как? Госпожа прислала? А я-то думала, ты пришел, чтобы наконец-то обнять свою Гертруду. За весь день мне даже словечко не сказал. Ничего подобного. Я точно помню, что я что-то сказал. Что-то? Да, что-то ты говорил. Принеси воды, подай полотенце. Весь день прокрутился вокруг этого мансарона. Вместо того, чтобы получить минутку, чтобы побыть со мной. Я врач! И мой долг находиться всегда рядом со страждущими. я-то думала. Что? Что ты думала? Что? Что ты пробрался за замок под предлогом лечения господина Монсоро, чтобы быть со мной. А ты, оказывается, я только теперь тебя раскусила. Ты подлый изменник. Ты всех нас предал. Меня, госпожу Диану, даже доброго господина Деписи. Вот-вот об этом и речь о нашем добром господине Дебюси. Я видел, как вы целовались с ним. Я с господином Дебюси? Да. Что ты мельч, ты дуралей? Разве посмело бы? Посмело, посмела. Я видел. Так вцепилась в него, что чуть скаля не стащила. Их... Короче, я думаю, между нами все кончено.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 Госпожа Диана велела передать моему хозяину весть. Что мы выезжаем утром? Угу. Поняла? Угу. Пока. А, Реми, а как же я? Об этом поговорим завтра.